Я вас приветствую, добрый день Приехали в набережные Челны В компанию Завгар. Нас встретили на высшем уровне Красавец, получили вот три машинки Все отлично Большое спасибо компании Молодцы ребята, от души